Опрошу свою память, чтоб вернула те закаты. Юной той поры, где в тенистых рощицах уснула, А колтованная тайна красоты, Где у тихой речки также одиноко, На крутом высоком берегу. Рас и смотрит кособока. Память возвращает мысли на бегу. Лес погряз в неубранный валежник. Запах ландыша звенящий белый цвет. И усыпанный орехами орешни. Возлеству луччи от солнца тает свет, Полыхнут поляны спелых ягод, А брету на миг ту сладость их, И для белого налива Сочных яблок, Кукурузные поля на скупых, Желание в траву Упасть в густую Взгляд на небо Устремиться К облакам И разглядывать Все небо Зачастую Как плывут там Облака Каким мирам Аппетитный Вкус гремной похлебки Белый хлеб с теплым молоком И просящим голосом своим неловким Попрошу добавки после и а потом Попрошу свою я память, чтоб вернула те закаты и юной той поры не в рощицах уснула Околдованная тайна красоты. Не в тенистых рощицах уснула. Околдованная тайна красоты.